Вы же понимаете, что не может быть так, чтобы заработали все вкладчики, не прикладывая никаких усилий. Так не бывает, чтобы кто-то заработал деньги ни на чем, кто-то другой должен их неизбежно потерять. Это то же самое, как казино, большинство проигрывают, какие-то единичные участники выигрывают. Вы все знаете эту часто звучащую фразу, что у казино невозможно выиграть, но на самом деле это полная ерунда. Потому что часто звучащие фразы, они как правило глупые, произносятся автоматически и без применения мозговой деятельности. На самом деле выиграть у казино естественно можно, и я даже проделал это однажды лично. Двадцать лет назад в московском казино, которые тогда стояли на каждом углу, крутанул ручку автомата, и мне навалило фишек на 20 долларов, я пошел в кассу, забрал свои деньги, и больше никогда туда не возвращался. Таким образом, я лично выиграл у казино. Поэтому фразу, что у казино нельзя выиграть, я опровергнул собственным примером. Да, это естественно была случайность, и естественно выигрывают единицы, а проигрывает большинство, но так устроены все игры. Игра в казино, игра в спортлото, игра на бирже. Не зря все это называется словом игра, потому что игра – это не работа. Деньги зарабатываются на работе, а на игре они тратятся. Сам хозяин казино, он в казино не играет, он там работает, он предоставляет вам площадку для игр и развлечений, и имеет свой стабильный честно заработанный процент. А вы в казино играете, вы там не работаете. То же самое с маклерами на бирже. Они на бирже работают, они предоставляют вам определенные услуги и они получают свой процент с ваших сделок. Но при этом маклеры на бирже работают, а вы играете. Бабушка в киоске спортлото работает, а вы в этом киоске играете. Не знаю, есть ли у вас еще бабушки и киоски, но у нас они пока еще есть. Проиграете вы или выиграете, бабушке наплевать. Она свою зарплату совершенно точно получит. Я не разбираюсь в рынке криптовалют, но уверен, что и там тоже кто-то берет какие-то проценты со сделок. И в этом состоит их главный интерес. Кроме того, хочу заметить, что когда вы крутите ручку автомата, вы не играете на деньги с хозяином казино. На самом деле вы играете с другими гостями этого заведения. Вы не играете в спортлото с государством, которое это спортлото организует. Вы играете с другими гражданами вашей страны. Вы договариваетесь, что мы все скинемся по 20 шекелей, и пусть кто-то один получит миллион. Государство говорит, ну ладно. Если вам то хочется поиграть в такую глупую игру с такими низкими шансами, и больше некуда потратить лишние деньги, то почему нет, давайте я все организую, возьму своих 50 процентов за организацию, возьму с победителя еще 30 процентов налога, и все будут счастливы. Один человек выигрывает много, миллион других проиграют по чуть-чуть. И для дальнейшего понимания процесса игры, нам необходимо запомнить, что мы не играем в спорт с государством, мы не играем в казино с его владельцем, мы не играем на бирже с маклерами, мы не играем в ВММ с мавроди, мы играем исключительно друг с другом и друг против друга. И если мы хотим и мечтаем разбогатеть на такой игре, то мы можем разбогатеть только за счет других таких же глупых людишек, как и мы сами. А так как глупые людишки всегда думают и действуют более-менее одинаково, то именно они в абсолютном большинстве неизбежно проигрывают.